Так, всем привет, друзья. Бориса пришла, маску нанесла мне. Потом жидкие патчи, то же самое. Через 20 минут буду стирать, смывать. И Андрей собирается, Дима собирается. А Дима ушел, Давид пошел на школу, умылся. Увлажняется, сразу чувствуется. верно посмотреть да да да да, да. Я, это... у меня нету такой старой косметики но ну, у тебя тут все новое так, ну, ты опять снимаешь я себя снимаю не тебя я снимаю как ты мне будешь накладывать не стесняйся зачем ты всем будешь показывать не ты надо смеш... всем показывать мы все подряд не будем показывать подожди -ка, -ка я угу. Поехали. Поехали дальше. Нанесли мы что, тоналку. Я сейчас в саму уйду. Да, ты заколебала. Я еще работу не сделала. Ты уже хочешь там что-то снимать. Подожди, подожди, Гузель, это Без улыбок, ладно? Потом у меня следующий урок будет брови. Да. Я своими бровями поработаю, ладно? Отлично. Тогда мы их не выщипываем. Нет, нет, не выщипывай. Uh -huh. Я сама тебе подкорректирую. У тебя хорошие брови. Какую Густота есть. есть. Я тебе говорю, что вот uh -huh. это, вот сейчас девчонки, мы же там сидим uh -huh. в чате, и uh -huh. они тоже посылают фотографии. Uh -huh. в... в общем, вижу, у кого какие брови. Сейчас мы тебе сделаем скульптор. Если прошлый урок было нанесение тонального средства угу. то сейчас у меня урок нанесения так Майка полностью ну тональное средство и я потом убегу угу. а следующий урок там уже будет брови ну, подожди а сейчас у нас тоналка идет просто да тоналка хайлаторы бронзаторы румяна угу. Вот. Угу, понятно так сейчас спит Ага, спит. Мама сейчас придет, наверное, еще нет. А она в обед же, да, приходит у тебя. Мама, а. она у меня придет это намного позже сегодня. Угу. Что-то что какое-то чудовитие. Что Мероприятие опять. Угу. сейчас будут угу. в театре вот костюм-то я ремонтирую в театр кем будешь а для журнала а женский домнутся угу. <мирает> <Интернат -то? мирает> да Муж художник, сама тоже художник Лариса стала. чтобы ну, стала, не видела. А ты тоже художница? Смотри, вот. у меня ВКонтакте там будет. Да. Открытая, по-моему. Надо да, посмотреть. Альбом открытый. Угу. С рисунками. Сейчас с помощью цвета коррекции. Угу. Тебе сузим нос, он будет визуально казаться уже. Дарина, мне вот нужно добиться этого эффекта и сфотографировать, показать. Mm -hmm. Чего тебе дать? Давайте резиночку розичку, смотри какая красивая. Не спать хочешь, тоже? Сейчас уложишь. Uh <laughs> uh. У меня все кисточки на каждого чистые. На каждого рудерная всякая да, такой, да. Потому что надо чистить обязательно. <съем> да. Вот я домой прихожу, потом про прощищаю, они у меня чистенькие. Так что. А ты с чем чистишь что? Специальное средство. <съем> ну дорогой, зараза. Так он где-то 800 рублей стоит. <съем> ну специальное. Оно вот тоналки вот эти все. <съем> так. Тут. <Отмывает, съем>, <да? съем> Ну, я сделаем. Вот тут. Вот тут. Потом свое дело открывай. Открою. откроешь Мне хочешь? нравится вот это. Вот это я Фариду всю говорю. Фарида, выучись. У меня тоже хорошо получается. Я тебе говорю, всю косметику куплю, если надо будет. Так, не морщи. Боб. Урок у меня называется света коррекция. Если было тот цвета, uh -huh. а это света. Коррекция. Uh -huh. Так. Uh -huh. А когда краситься были? Что? Косметику накладываешь? Вот у меня поэтапно уброки проверяют. Uh -huh. Uh -huh. Тени. Так... тени такие клевые, я сейчас в город ездила, купила. Да, Но в все оттенки почти. Ой, ты что-то там болтаешь? Угу. Так. А вот с ресницами потом ты обломишься. Говорю, знаешь почему? У меня ресницы вниз, как у коровы. А у меня И же есть специальные средства. Они не поднимаются, они у меня очень толстые. У меня тоже это средство было. Ничего. Подели. Открой. горел упала у нее. На. спать хочет, а потом ворчит как это медведь. А пальцами лучше, да? Да, да. можно и пальцами. Да. Вот даже тени, вот знаешь, у нас вот некоторые тени гелевые, их вообще э, растушевывать лучше там пальцами. Угу. Ты что это нанесешь? Залезешь кисточкой, лучше руками. Открой глаза. Видишь, я не могу сразу все уроки выполнить. Mm -hmm. У меня не открываются они. Mm -hmm. По мере того, как мы проверку сделали. А uh -huh. потом это... Оценку ставят? Да. <coughs> а потом уже... А ты и тете сейчас пойдешь, да? А? Тетя тоже пойдешь? Вечером. Mm -hmm. вот плохо, что mm -hmm. дневной свет лучше. У нее <coughs> это... Лампы дневного цвета есть в комнате, uh -huh. не морщи. Так, что мне хочется добавить. Сейчас я растушую пудру, вот. uh -huh. смешаю, чтобы не было видно. Аллергия на косметику что ли, начинается. Не аллергия, просто это она как пыль mm. Ну ты чё морщишься? Подожди. Никого дома нет, с Даринкой вдвоем и это. С ума сходим. У нас весна сегодня да, наступила, и надолго у нас у нас так будет. А я что-то смотрела там, и потом будет минус 9, да. минус 8. Угу. Ну это нормально. Так, все, вот этим я закреплю, может целый день ходить. Да? Угу. Мы немножко скрыли <музыка> пигментные пятна <музыка> и... Я ну, вообще надо косметику подбирать. Ну Так. Ну с этими вопросами ко мне обращайтесь. Ну я уж поняла больше кому. Больше так. кому у нас нет таких. Опять сфотографируемся сюда uh -huh. так uh -huh. туда вставай к стенке опять этом это мне плюс тоже видео я потому что там тоже ружья, да? uh -huh. вот смотри я румяна вот так накладываю. Ты накладывай так, а я так. Нет, подожди. Нет, подожди, Ларис. А как правильно-то? Как ты? Ну, так, нас так учили. Да? Ну, в 90-х нас так учили. Теперь не морщи, пожалуйста. Я уйду. Можешь не улыбаться. Подожди, подожди. Мне да. скинь теперь. Да. Я это сделаю, как в прошлый раз, там, угу. увеличу вот там вот как угу. надо, да? А потом скину. Вот покажи покажи, покажи, как у тебя вышло. Давай, покажи. Давай так покажи. Я получится. О. Кожа, вот стоит. смотри, я тебе немножко сузила нос. Угу. Да, вот тут вот угу. это вот после. Ай! Угу. Так, а вот это вот до. до. В общем, я сделаю до и после ага. для сравнения, как в прошлый да, раз. Да. Вот в этом платье я буду сниматься. О, красота! И вот здесь у меня чуть-чуть там неполадки. Вот я сюда хочу. Вот на грудь. Делайте, туда надо. Слушай, а у нас продают в кужинере? Нет такое? хотим то Да. Не знаю. Вряд ли. Ой, вот вряд ли а в город ты ведь не поедешь специально за фатином. Я боже. вот хочу выписать фатин белый, розовый тоже. Помогу. Я уж думала, грешным делом юбку, что ли, у дочки. Да, ты юбка есть такая с Подходит как раз. Да, отрезать что ли думаю. Потом даст тебе дочка-то. Да. Вот тем более ты что, портит. Вот себе что-нибудь другого придумать. Брошку какую-нибудь классную, красивую. Там брошку не получилась. А, там сетка. сетка. Да. Ну все, следующий урок у нас какой, Ларис? Брови. Брови? Да. Все, брови Гузельки не выщипывает. Будем ждать Ларисы. Не классная реклама, да? Не классная реклама. Так что будем оценивать, приценивать. И как... И... Как еще? как еще сказать? Свет, ты тебе? Ты до сих пор говоришь, что я? Нет. А что держишь камеру? А это у меня привычка вот так.